Приветствую любителей предметно-материальной истории. Я снова в гостях у своего друга Петровича-реставратора от Бога. И он покажет, как в домашних условиях, в буквальном смысле на коленке, можно вернуть к жизни антикварные серебряные ложки. И что особенно интересно, он покажет способ, который нигде в ютубе еще не показывали, как восстановить... Черпак или по-другому называется хлебало ложки. Ага. Петрович, привет. Приветствуем вас. Ну да, вот тут кто-то уже по мудрству тут не знаю, наверное, с инструментами какими-то, побито по ага. Ребята. Простейший вариант. То есть у кого-то, у меня, например, есть вот такие вот пунзеля. Да? Пунзеля это что такое? Это ну вот она, это. шарик условно. Да? Ну для людей, для людей, далеких. Да. Вот. Ну фактически да. шарик. Можно, если у кого-то этих шариков подшипников всяких размеров, на барахолке, море, элементарно, берем, условно, кусок свинца. Угу. Какой-то у... особый свинец? Не, обыкновенный там с этих самых. И что делаем? Да, и начинаем его обстукивать. Подожди, не жалко ложку? Нет, не жалко. И что, оно выровнялось? Выравнивается. У тебя там вмятина специальная ну, вот... какая-то в свинце? Меня, да, она, а -а -а... она такая пологая. Такая. Хитрый какой Петрович. Да, вот... По сути, у тебя формовик такой да, для ложки. Да, ну а вот как ты его выдавил? Можно, можно вот так вот, если накладываешься, а -а -а. вот, вот так вот. Кстати, ты вот говорил, а что если вот, вот видишь ли, вот бугорочек. Смотри. Да. Дай посмотри, еще сейчас камеру вот. покажи. Вот, вот. давайте вот. пересмотрим. А -а -а. на, на нем прямо это... И ма маленькими ударчиками. Потихонечку, потихонечку. Смотри. Все, уже, mm -hmm. уже вот он. Ну тут, как зачем, больше его в руках поелозишь, тем ровнее оно будет. Это что значит? Ну, вот, смотри, на ощупь. А, вот бугороджки. А, Нащупываешь пальцами, да, да? их как, не видно. Их не видно. Вот, вот, вот. И, кстати, когда ты вот взялся, вот смотри, бугороджки. И ты же сразу автоматически попадаешь на шарик. На поверхность шарика. Uh -huh. Все. Так. А покажи внутри теперь. Ну, ну, внутри тут знаешь, каким образом. Тут кто-то... А как кто это выпрямить? Значит, э, сейчас выпрямиться. Не тороплюсь. Да. Первый шарик другого. Поменьше, да, да берём? Поменьше. Это для того, чтобы мелкие выпрямлять. Да, да. И что, они растягиваются? Растягиваются, конечно. А греть не нужно? Не а то надо. Я там читал на форумах, Гри... да, ну, Петрович. А... ну подожди, подожди, вот послушай, значит, там есть такой рецепт, что нужно нагреть серебро, а потом резко опустить в воду, и тогда оно становится якобы мягким. Я подумал, что такое. Так, это что-то, не знаю, где в какие они. Петрович, несколько нас... форумов, значит закалка серебра. Подожди, вот не, не значит рассказываю. Несколько, я еще не знаешь, думаю, ну дурь какая-то. Ну, Потом раз, два, три, несколько форумов, значит рассказываю. Ага. Он рас, пишет, значит для специалист, ага. вы там не мучаетесь, значит берете до красна, раскаляете ложку на газовой плите. А потом иди, резко иди. в воду, охла... подожди, резко в воду охлаждаете, и тогда серебро становится мягким. Потом для того, чтобы вернуть твердость, послушай, ага. нужно раскалить и оставить остывать на три дня. Глупость. Я это подумал, знаешь, простейшая группа. физика, у серебра такая теплопередача, за три да, дня да. ему остывать не нужно, первое, Значит, что с меня смутило. Единственный момент, чтобы сделать его более жестким, нужно его так, на гортовка. Вот если ты его отстучишь, он, он жестче становится. То есть помять как, помять, как бы, да, как крахмал, Или, вот если да, да, у да. него вот это Вот плотность. если ты вот его постучишь, кстати, слушай, тут еще вот, что? вот, да вот неровности большие есть тут. Вот. Сейчас. С этим не спеши, у меня яйцо есть специальное. Большое. Ну, каменное. Да, вот, не, ну, я, это, я взял, у меня там тоже много. Яйцо. Шаров. Не, яйцо. Ну, яйцом тоже хорошо. Вот, ну, да. яйцо каменное. Ага. Не, ну а каменным, детка. Не знаю, нормально. Да. Я вот эти мелкие только не понял, как делать. Вот сейчас у тебя смотрю. Ну тут на этой ложке видишь, что плохо, что, что? кто-то ее крупным рашпилем да, уже продает. Вот, да. вот давай вот смотри, вот здесь вот тут вот, да, да, сильно. Прям, вот прям видите, вот, вот под, с другой стороны видно, как прям кто-то бил да, да. или с зубами грыз. Да. Ну, это тут вот, ну, конечно, у меня вот это любимый мой инструмент. Mm -hmm. вот. А ты им вытягиваешь или а, просто случайно. Это, значит, инструмент, который служит для дела полусферы. Еще угу. есть вот матрица. матрица Давай покажем зрителям. Как называется правильно? Ну, это пунзель. Пунзель. пунзель. У него пунзель. с двух сторон разный диаметр. Ну, разный диаметр, да. Но... Вообще по идее Анка, Анка это вонутая, а это пунзель. и там каждому э, ди, диаметру соответствует одну, ну вот а -а -а. одну другую. Ну, вот как у тебя сбоку здесь. Да, Ну тут видишь это под разные шары а -а -а. фокусистский. Да. Ну и вот ты если так вот сидишь, неспешно, задум задумчивости да? неспешно отлавливаешь. И видишь, а, вот еще тут. А, смотри, а тут в обратном. Петрович, в обратно. а гантели эти продают в ювелирных магазинах, правильно? Вот, ну, для ювелирных Нет, это я, я сам выточил. А. Да. И это тоже самоделка. Да тут все самоделка. Я тебя да. понял. Обратно как? На шарик, да? Да. И молоточком. Ну, видишь, что-то там сильно ударенное. Это ж, видимо, были большие специалисты для, пров... для проверки. Серебро не серебро, серебро, не серебро. Ну, встречаются такие, что крупными рашпилями, прямо так. Значит, ну, пропилы даже делают, делают. Ну да, а вдруг. На это... ручке ложки надпилил он, да. Ну да. А вдруг там под серебром золото, золото. спрятано? Ну да, да. Смотрите. Ну да. Ну вот, кстати, вот даже сейчас вот первое впечатление. Так. Уже раз... Да, вот уже, уж уже крупных мятинги. нету. Один из вариантов, это вот этот момент. Выдавливать, тянуть, да? Да. Вот, смотри. Это как гладилкой и ну, Гладилка. Ну, у меня же здесь вот полукруглая, да? А свинец мягче, да, серебром? Ну, получается? конечно, да. Ну. А потом все равно его в конечном счете нужно будет шкуркой ну, на палец шкурку и потихонечку выравнивать. Uh -huh. И он идеально получается. Ну если вот этой гладилкой, вот смотри, сейчас я вот То есть надо нижнюю форму сделать, получается. Ну Да, это она сама получилась так уже, знаешь. Но все равно на горбатая это будет. Ну и что? А какая разница? Ну, взял ее вот так вот, вот постучал молотком. Оно потом оно потом усредняется. Ну вот сейчас, да, сейчас еще. Ага, да, видно. Не, не, не, уже. Вот тут я, вы, в этом месте, да, тут видно, я, вот с этой стороны нужно. Видно, вот. как выравнивается все. Шаричик, шаричик. Три. Вот так. А ты шарик в соответствии со сгибом ложки, да, подбираешь? Ну, я, я, там еще были. Подожди. А. Может, вот этот лучший. Нет большой вот хороший ну слесарную конечно тоже работу надо сделать но уже не... тут попробуй пальцем вот вот Вообще, похоже. Чуть-чуть там... прям шероховато сесть от меня. Я сказал тут... бы сказал бы. Ну там же что-то сказал, что они слова какие-то непотребные произносил. Да -да. Да? Напоминаю. Не сказал там. Человек написал, ну, Александр Николаевич, если я не ошибаюсь, что я на себя не мог никогда подумать, что я целый час. Смогу смотреть про какую-то пружинку, которая, сука, не входит, про какой-то геморрой с сифилизом. Нет, ну Целый это... час. час. Спасибо вам, ну, ребята. Ребята, ну так это ж работа. Это как старые анекдоты. С помощью кувалды и какой-то матери, знаешь, там на луну взлететь. Вот это ж пучняк без прибауток. Да, Какие-нибудь истории. Это же как раз и есть мелкая моторика. Она заставляет мозг куда-то в транс уходить и во всякие воспоминания. Вот Петрович что-то чинит. Это мне человек принес и сказал. Ты знаешь, что это. Да, подожди, подожди, подожди. Там комментарий был под Димоном про магазин Диме Ты где-то заходил комментарий. Знаешь, какой появился? Интересно, сколько отпечатков пальцев Петровича на димонных предметах? Нет, всегда все протираются. Все да -да. А это, понимаешь, человек принес, они а все семейные реликвии от царства Небесного. Мам, мамы, понимаешь, это аккуратненько нужно. Я говорю, так как аккуратненько? Запаять. Запаял, да и все. Ой, пардон. Другая. А, та же вернулась так, первая. Что-то мне здесь не нравится. Петрович, это что, основа вот этого ювелирного дела? Лихтовка серебра или что? Ну вот как, какие-то да, технологии, техно... какие-то правила ну, есть или ну, берешь и стучишь Значит, если кто-то сделал изделие, а кто-то поломал, значит, можно вернуть в исходное положение. Ну, работа называется дефолка. дефолка это делаешь объемный элемент какой-то ну и какая разница потому что в процессе из ровного листа делается объемное но если это объемное из изделие помяли можешь обратно его выровнять вот сейчас мы стучим стучим где-то увидели ага. А, вот тут что-то неровненькое. Вот давай сейчас. Их прессом делают вообще на форму, ну, да, диван? Да, вот ты сказал, что у тебя где-то есть яйцо. Конечно, это делается, это пуансун уже готовый у них сразу. Вот это нахлебало идет, прям, да. она такая сложная. И это сразу оно давится штампом. Вот. А потом я не знаю, вот как объяснить, что вот. Вот взял пальцем, провел. Давай опан, попробуем объяснить. А, ну как вот, вот видно, что вот здесь вот выпуклость. Кстати, вот так когда начинаешь обкатку делать, тоже. Тягивается. Вот -то. а, вот Из мягкое серебро поедет. Ну да. Не, ну про то, что вот это в Киеве. Закалка вот понравилась это, тебе? Да, на нескольких форумах, Петрович. Это все, вполне вполне ну, серьезно это советы дают такие, люди повторяют это, вообще даже не и читают учебные. Диатизм полный, ну, полный идиотизм. Ну, я скажу, я, конечно, иногда попадаю на них. Хочется мне включить прорабский лексикон, но там же не пропускают. Да все пропускает. Ну, прямо это можно да. написать, что присутствует. А, нет, учитель. а потом. Да, почему? У меня есть. Меня блокировали три личные. Не, подожди, я вот в ролике пишу, допуск. Ну, у нас возможны выражение. И он меня пропускает, да? прям переводит субтитрами, да? А, понятно. Только я пишу, что ролики не для детей. Так что можно ну, нормально да по вот Когда, понимаешь, когда люди Показывают действительно какую-то технологию или какую-то историю рассказывают. Это один вопрос. Правильно. А когда делают дезинформацию, для какой цели это делается? Для какой? Очки набрать себе, чтобы вы просматривали их. Так вот. а потом, ты понимаешь, что народ, это пси а психология, вот смотри, они в другую версию верят быстрее, чем правильно. Да. Они так и получается раз все повторяют. Ну, а -а -а. кто-то там написал, что что-то оно мягче не стало. Это вообще сломалось. Да, естественно. Так, если ты до красна, если ты перегреешь его... Оно почернее. Оно плимп, плимп, плимп. Да, оно хрупкое становится, конечно. Потом, понимаешь, еще неспроста же вот эти вот... Проба идет соотношение меди, лигатуры и серебра в цифре чуть-чуть не, не, неправильное соотношение сделал, то механические свойства напрочь меняются. Mm. Ну простой пример сплав Вуда. Когда мы берем олово, Сульма, висмут и этот как его еще там забыл. Они все, у них температура плавления в районе от 200 70. до 300 градусов, а когда ты сплавил их все вместе, получилось 72 градуса. 70, да, абсурд, абсурд. Да. Ну, есть. Ну, что, Алексей, вот. Вот, на, стоп. Нет, чуть-чуть Так, в целом понятно. Получается, мы потихоньку Должен? вот это все отстукиваем. От, да. Потом что? Наждачкой проходим и полируем. да? Если да, еще да. появляются после наждачки выпуклости, после наждака их видно, также продолжаем потихоньку отстукивать. Ну, вот это был пузырь большой. Все, угу. вот да. ты эту ложку привез, она... а вот, а, нужно было сфотографировать. Ну. Так мы вот. засняли на видео. Чуть -чуть. А, на видео, да. Ну, виде это третье, это третье. Ну, она менее, менее. Там дырка одна была, Одна, прям... все, нету и ты её не найдешь. Ну, кстати, да. и Я вот не помню, и где она была визуально. Она вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот она была, да. вот, вот здесь вот. А ну, да, пощупаю. И... Ну да, снаружи только вот да. она чувствуется, вот и все. Если... Это, наверное, заполировать только, да? Ну, ты знаешь, если, если она снаружи и будет, там. Она вов... Снаружи да. вогну. Вот да, тут нет, нужно еще немножко. Есть такие бугры ямки. Сейчас. Вот сразу. И сразу, когда ты начинаешь так делать, оно сразу показывает, делать эти скачки. А, это гладилка за ней цепляться начинает. Да, да, да. Все. Крутяк. Ты их Ну что ты? Осталось ли сорная, на, напильник. Да, наждачок. Вот, наждачок, да. Нажда... Если когда крупный наждачок берешь, я обычно ее на палец намотал <мотал> пальцем. Я механически предпочитаю. Как? Не. А, ты на что-то... А машинкой, нам... конечно. не, машинкой. Почему? Большой берешь, большой а. диск, большой. большой, не вот это, это... маленький, а, а большой Большей. диск, ну, правильно. и большим Есть. диском тогда оно идет вот так но вот я, сверху я вниз. Вот, да. вот, я вот таким вот, вот резинкой вот, вот, так это когда уже выполировываешь, а когда ты свиша... и еще так вот более крупные. Тоже большой, да. большой, он, знаешь, как, это, как вата такая, но жесткая. Он... хитрый ты в опилке хорошо уходит он крутится а он нет он очень нежно создает такую паутинку которую потом сразу полировать можно я тебя притащу попробуешь петрович ну это уже нет это чем-то как будто надфилем пизпилили а то прям такая паутина синтетическая да не паутина а как мочалка такая синтетическая и вместо наждачки ей прошелся, ага. она создает паутинку, которую, опа, заполировала и сразу я зеркало. Тебе, по -моему, давал вот я тебе, шар. приносил шаров целый комплект такой. Да? Да. Это я на подшипнике А, выходил. ты потом еще докупал, да? Я и тебе привозил уже а, весь комплект. Ну да. А, я, я говорю, я когда иду на барахолку, там их много. Ну, там их так, много раз. у меня вот так а. у меня же там тоже полный ящик. Всех диаметров. Всех, всех диаметров. Но ну, а что это всегда нужно? Я ж тебя послушал, тоже собирали Но <с это <с просто <с необходимый инструмент при ремонте серебра он незаменим. Незаменим, да. Единственное, чем э, можно заменить, я подшипники еще использую. А, чтобы Да. Ну да. Очень это удобно. Очень И удобно, да. И для ложек в том числе пробовал. Только я когда ты показал, я не понял. Как отстукивайте, я отстукивал чуть-чуть по-другому, Петрович. Давай покажу как. Ну. Вот так вот. Вот так? Да. И я, я что сейчас так и -а -а -а, стучал. Нет, без молотка. А как? Вот так понимаем. Нет, шар берешь и бьешь об этот. Вот так, смотри. А, так. -а -а -а -а. Оно так distortion. нежно выпрямляется. А -а -а -а -а нет? И ну тут, знаешь как, вот тут после э, напильника было вообще-то ровно. Да. Но когда мы сейчас вот эти бугры отсюда вот туда опустили, Криво стало. Это, да, они сюда вылезли, эти бугры. Так а -а -а. что это, это с лесаркой нужно будет убирать. Э -э, с лесаркой в смысле наждаком. Да, да, да. ничего страшного. Сниму лишнее. Вот ж... так тут еще есть. Ну тоже в курсе, даже. что крученные. Угу. так вот друзья обратите внимание по времени вся операция Ты у мне... профессионала заняла от силы там 15-20 минут. минут ложки все хлебала у них выпрямлены ну, вот, вот, вот. отсутствуют какие-либо горбики осталось их только отполировать и да. Наждаком обработать и отполировать Всё. Вот таким образом Вы можете сами делать Восстанавливать Возвращать к жизни да, Антикварные столовые приборы моторы, Хочу заметить что Ни Петрович Ни я Такие операции не выполняем по заказу ты... А, да, да да да да это вот если это мы их... только можем подсказать рассказать там если ну для студентам то приходят ко мне ну я рассказываю как делать ну закажешь не, не на ложке заказы не принимаем кому хочется можете приобрести да. где-то вот или сделать <с такие <с шарики кусок свинца выплавить себе не, сидеть не, сидеть ну, может, под или... любимый сериал Постукивать да, все, да. И приятная с полезным И мелкая моторика И заодно э, Польза для дела Возвращения к жизни ложек Нет, ну, друг, Знаешь, иногда бывают же такие вещи Человек обращается А у него действительно Раритетная вещь Которая ну вообще ей цены нету. Тогда мы можем Конечно поучаствовать а когда вот это, вот это, это не считается работой. Нет, ну это я же про это... ложки, я ну, да, не... ну, ложки. Не, Петрович. Когда ну, раритетные вещи, конечно, поможем восстановить и грамотно вот, да. и грамотно избавиться еще, да, если она ну, да. да. Для другого там есть же любители старинных. Конечно, а можем предложить поменяться на что-нибудь другое более интересное. Да, Тут переборщил. Так, друзья, да. показали, как ложки выпрямлять. Учитесь, смотрите наши ролики, подписывайтесь на канал, и с каждым роликом к вам приходят новые знания по восстановлению и реставрации антикварных предметов. Да. Петрович, прощайтесь. Счастливо, до встречи. А, там же мы скоро отливать будем. там Да, как ну, только вон, подготовишь вон, отливочку, вон. будем отливать, покажем, да. как из вот этой вот. И уже вот этой железяти родятся клоны, нет, вот, клоны. Вот да, клоны делает, клоны. Я уже этот самый... До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Впереди ждет много интересного из жизни реставрации да, и, вопросы, и вопросы. ареала. Вопросы, вопросы Петрович, что-то забыл. Вопросы, не вопросы, пускай задают. Ну. Потому что объем знаний-то большущий. Да. И рецептура, если вдруг кому-то нужна какая-то рецептура. Есть старинные книги, есть дореволюционные книги, где там явно, что там нет никакого обмана. А современной, вот этой, ютубовской... Как про закалку серебра. Нет, это вообще я не знаю. Все, до новых встреч, пока, ребята. Ну да, или какая это? да.